и это инъекция э, вокруг кожи, внутрикожная, либо непосредственно в составе каких-то матриксов наносится на рану. Униклеточные визикулы, они продуцируются всеми типами клеток, и они выполняют